Всем привет! Каждый день команда «Универ готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Казанский федеральный и технический университет Дрездена запускает новую программу. Семь лицеистов представят КФУ на Всероссийской робототехнической олимпиаде в Иннополисе. В Казани состоялся киберспортивный фестиваль «ТНА». Институт психологии и образования КФУ обучит педагогов-специалистов немецкого языка совместно с Техническим университетом Дрездена. Как пройдет процесс обучения, есть ли бюджетные места на эти и другие вопросы, ответит Аделя Шамилова. Министерство образования и науки Российской Федерации выделило для Казанского федерального университета бюджетные места на обучение в новой магистратуре по направлению педагогическое образование, которое реализуется совместно с Техническим университетом Дрездена. Магистратура позволит проводить педагогические эксперименты совместно с германскими коллегами. Уже с 1 сентября молодые специалисты пройдут обучение в инновационной образовательной среде с учетом передовых технологий. Вот программа, которую мы начинаем с сентября, с 1 сентября текущего года, она действительно по-своему уникальна, поскольку представляю с тобой первую подобную рода программу в исследовании в сфере образования. У нас уже есть 16 магистрских программ, это 17 магистерская магистрская программа, если предыдущие 16 они в большей степени связаны с предметным образованием. Подготовка педагогических кадров, безусловно, в них делаем акцент на исследовательских компетенциях. То вот эта программа, о которой мы с вами говорим, она ориентирована на подготовку исследователей своего образования. Причем не просто изучающих российскую реальность, а способных к компаративным сравнительным исследованиям магистерская программа направлена на подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных преподавателей немецкого языка, педагогов-исследователей, способных к осуществлению педагогической и научной деятельности с учетом лучших наработок российских и германских педагогов. Одним из требований для студентов, обучающихся по программе, является знание немецкого языка, потому что часть курсов, вероятно, будет осуществляться на территории Дрезденского университета. Ну, в целом, некоторые значит, предметы, модули будут читаться на немецком языке, в том что приглашенными из Драйзен профессорами. Налаженная линия академической мобильности Института психологии и образования КФУ и Технического университета Дрездена позволит отправлять магистрантов на стажировку в Германию с выделением стипендии. Закончив данную программу, выпускники магистратуры смогут трудоустроиться учителями в гимназиях-лицеях с углубленным изучением немецкого языка, а также стать научными сотрудниками в научно-образовательных центрах и лабораториях, преподавателями в высших учебных заведениях и организациях дополнительного профессионального образования. Адель Шамилова, Универньюз. 33 юных татарстанских робототехника поборются за медали на Всероссийской робототехнической олимпиаде. Семь из них представляют АТ-лицей Казанского федерального университета. Всероссийская робототехническая олимпиада пройдет в университете Иннополиса с 22 по 24 июня. Подробности далее. Логические задачи и сложные уравнения этим ребятам по зубам. Они создают инновации. Через несколько дней в Казани пройдет Всероссийская Олимпиада робототехники, где семь школьников из IT-лицея Казанского федерального университета продемонстрируют свои способности. Один из них – Ильдан. Волнение перед Олимпиадой присутствует, признается участник, но больше одолевает азарт выиграть. Сейчас он совершенствует свою новую разработку. Сейчас я разрабатываю э, новую версию манипулятора который должен сортировать цветные контейнеры или шарики в соответствии с цветной маркировкой. Ребята летом каждый день ходят в кружок и посвящают свое свободное время любимому занятию. Шансы на победу высокие, делится наставник Ильдар Латыпов. Ведь такому упорству может позавидовать каждый. Именно робототехника, она... Азартное считается, то есть это спортивные соревнования, и как и в жизни, приходится сталкиваться с различными трудностями при проектировании робота, при создании программ. И ребята, как гвардейцы, не отступают ни перед какими трудностями, и мне кажется, это в жизни им очень сильно пригодится. Уже 22 июня в университете Иннополис соберутся 600 молодых робототехников. Им предстоит пройти различные конкурсы, тесты, представить свои проекты и прослушать увлекательные мастер-классы. в Анастасии, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. В Казани прошел киберспортивный фестиваль ТЭТ «Нефть-Арены». Чем запомнилось это событие, вы узнаете в следующем сюжете. С 18 по 19 июня в ТАТ проходил киберспортивный фестиваль. Основным событием фестиваля стали соревнования по популярным компьютерным играм Counter Strike и Dota 2 Призовой фонд для участников соревнований составил 200 тысяч рублей. Мне кажется, успехи большие вот таких мероприятий. То есть, я думаю, в дальнейшем все будет на очень высоком и крутом уровне. И я думаю, это достаточно хорошая мотивация для молодых игроков, чтобы играть, посвящать себя этой игре. Помимо соревнований, гостей мероприятия ожидал косметичный. Сплей-фестиваль, участники которого переодевались в персонажей компьютерных игр, сериалов и фильмов. Это интересное занятие, помогает раскрывать свои актерские навыки, кому-то навыки прикладного как бы, дела, то есть крафт разно, различных вооружений, как бы, оружия, брони. Для участников киберспортивного фестиваля также реализованы гик-ярмарка с товарами на тематику компьютерных игр и кино, зоны виртуальной реальности, фото-зоны и различные конкурсы. Артем Допичкин, Леонард Влетяров, Универньюз. Провести лето не только весело, но еще и с можно в Елабужском институте Казанского федерального университета. Именно там началась смена лагеря «Интеллета». О том, что нового узнали ребята за эти дни, смотри в сюжете. В Елабужском институте КФУ началась смена интеллектуально-оздоровительного лагеря Интеллета. Ее участниками стали 130 ребят из Елабуги, Набережных Челнов, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Торжественное открытие смены состоялось 15 июня. На площади перед институтом ребята и вожатые устроили целое представление, веселые танцы и песни, забавные сценки. Тематика смены «Космические приключения». То есть наш экипаж «Интелета» отправляется в «Космические приключения». Я надеюсь, что... Эти приключения детям понравятся и останутся в памяти. Каждый выбирает занятия себе по душе. Кто-то изучает робототехнику, математику, другие – физику, дизайн, краеведение. Мы проходим практику первый раз. И это огромный опыт для нас – работать с детьми, помогать им делать разные подделки руками. День интеллектовцев расписан по минутам. Кроме уроков они посещают интересные мастер-классы, участвуют в творческих конкурсах и спортивных играх. Я хожу уже сюда не первый год. Каждый год что-то новое. Например, в этом году я научилась собирать полностью кубик Рубика, а то раньше собирала только одну сторону. Еще мы ходили в музей, я узнал про династию Стокеевых, а еще здесь вкусно кормят. Смена закончится 1 июля. У ребят еще много впереди научных открытий и творческих побед. Анна Глазунова, Влада Гельмулина, Денис Сипаилов, Универньюз. 20-летний рэпер Джассей Дуэйн Онфрой, более известный как XXXT Антансион, убит в Майами. Днем 18 июня музыкант был обнаружен без сознания о своей машине у автосалона Рива Motorsports. По данным полиции, Онфрой стал жертвой вооруженного ограбления. Подробности далее.